Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в гостях юный актер, чтец, из излюберец Степан Ураев. Здравствуйте, Степан! Здравствуйте! Мы со Степаном договорились, что будем общаться на вы, потому что мы взрослые люди. Степану, между прочим, 11 лет. Все верно? Да. Все верно. Степан, для. Знакомство с вами. Очень бы хотелось, чтобы вы нам сразу же прочитали какой-то ваш текст. Наверное, тот, который вы прям любите. Но я больше всего люблю дневник Фукса Хорошо, для того, чтобы наши радиослушатели познакомились чуть-чуть с вами, с вашей харизмой, давайте послушаем вас. Моя хозяйка Зина больше похожа на Фокса, чем на девочку. Лежит, прыгает, ловит руками мяч. Ну, кто она не умеет. И грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю, нет ли у нее хвостика. Вчера она расхвасталась. Видишь, Микки, сколько у меня тетрадок, арифметика, диктовка, сочинения. А вот ты, цуцик несчастный. Ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь. Гав! Я умею думать! И это самое главное. И читать я немножко умею. Детские книжки с самыми крупными буквами. Писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются. Я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру дашь в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не езла, и пишу. Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться. У нас полный дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются. А потом садятся есть. Как много они едят, как долго они едят, как часто они едят. Вот зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода? Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие гадости? И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили. Ели бы все на полу, без посуды. Мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело. Меня называют обжорой. Выпил глоток молока из кошкиного блюдца. Подумаешь, а сами? Новая мысль. Наша корова, дура. Почему она дает столько молока? У нее один сын, теленок, а кормит она весь дом. Почему кошка кормит своих котят и больше ну, ни о ком не заботится? И еще. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда не веселятся, ходят, как сумные мухи, летать совсем разучились, не поют, как другие птицы. Это все из-за этих несчастных яиц. Хорошо все-таки быть Фоксом. В следующий раз сочиню собачьи стихи. Очень уж это меня интересует. Фокс Микки, первая собака, умеющая писать. Степан, прекрасно. Я думаю, что вы сейчас очаровали наших слушателей. Это было очень здорово. Это было красиво. И необычно, необычный, возможно, какой-то даже текст. Я думаю, очень понравилось всем. И у меня такой первый вопрос. Вы чтец. да. Вы участвуете, соответственно, в конкурсе чтецов. Ну да. Расскажите об этом поподробнее. Я знаю только про конкурс чтецов, который проходил в Мытищах, вы там заняли первое место, и в Люберцах второе. Где вы вообще принимаете участие? В каких конкурсах именно? Ну, в Мытищах, да. Но в Мытищах именно было мое первое первое место, и вообще как бы первый мой конкурс. Угу. А, так меня вот тоже в Мытищах тогда после этого рассказа Пригласили э, в парк ну, рассказывать все повторения, рассказывать так. Танкиста. И ну, и как бы получилось так, что все были очарованы. Все были очарованы. Да, хлопали все. Верю. Мне очень понравилось. И атмосфера думаю... там была такая военная. Все было, наверное, так по теплому как-то. Ну да, да прям я, я, я в центре парка стою. Рассказываю стих, и это прям по всему парку транслируют. Сильно. А как вы отбираете такие тексты? Мама помогает или педагог помогает? Как это происходит? И, то, и, и тот, и другой. Угу. Мама больше помогает искать комедийные, а педагог более интересный, ну и тоже комедийные. Мне, конечно, тоже больше нравятся комедийные. Вот я был когда-то три года назад в Петербурге на масочке это тоже конкурс был но там я занял третье место лауреат это мне когда было 8 или девять лет после этого угу. после этого меня еще стали приглашать в Сочи вы знаете А в Сочи-то вы поехали? Да, в Сочи мы поехали. И там я никакое место не занял, но мне тогда уже было где-то. Вот, это было после мытищи. Uh -huh. а, Итак, я рассказала в парке. Вот несколько месяцев три, и меня пригласили в Сочи. Ну, тогда я еще не была совсем не профессионалом. У меня еще был другой педагог. Uh -huh. а, ну, тогда я, конечно, ничего не занял. Во-первых, тогда я очень сильно переволновалась, и мне это и мама сказала, и педагог. Это был мой минус. Но сейчас вот я, когда рассказываю стихотворения или прозы, ну, чаще всего прозы, то я не волнуюсь, не, конечно, больше я волнуюсь, но как волнуюсь, но потом как бы беру себя в руки так. и успокаиваюсь. Успокаиваюсь. Угу. У меня вот из этого, из того, что вы сказали, у меня следующий вопрос возникает. Как вы вообще готовитесь к прочтению стихов на конкурсе? Я понимаю, что волнение, но кроме того, что вы побеждаете волнение, есть еще какие-то приемы, которыми вы пользуетесь при подготовке? А, да, бывает. Раньше, когда я был маленьким, у меня был первый педагог, он, она говорила, что нужно именно читать, читать текст, а пока не зазубрил. Ну, тогда, тогда, конечно, мы с ней только стихи, и там я по сто раз их читал. А сейчас я именно вот другой у меня педагог, я там прочитал один раз текст, там походил, попил чаек, там... Свои, сделать свои дела и в свободное время опять почитал и почему-то так, почему так у меня лучше запоминается угу. когда есть время какое-то да между ну да. прочтениями да. а не просто зубрежка а меня больше интересуют какие-то технические приемы то есть меня интересует вы делаете артикуляционную гимнастику да арти, артикуляционную гимнастику я делаю маску льва, там разминаю губы угу. рот а какое самое любимое упражнение и такое, которое самое действенное? Ну вот, нас же с вами там слушают, допустим, какие-то школьники. И для того, чтобы красиво прочитать стихотворение, ведь многим же нравится красиво читать стихи, какое самое действенное вы считаете упражнение для развития артикуляционного аппарата и вообще для того, чтобы чуть-чуть разогреть связки? Ну, больше, конечно, мне нравятся два. Это маска льва, и на первом месте у меня помятая газета. А что такое помятая газета? Ну, это когда лицо как бы делается... Какая-то а. гримаса очень страшная. Гримаса да. страшная, так. А маска льва это что? Маска льва, ну, это типа... А, делаешь тоже гримасу какую-нибудь, и прям так. застываешь на несколько секунд. И там вот... А, у меня весь... Любую гримасу прям вот сделал, сделал и застыл. Ну, у вот такое... Ага, вот и праву. застыл. Да, и Здорово. Застыл. И застыл на несколько секунд, например. Вот. И потом на... А, первые на 10 секунд убираю эту маску, потом на 5, и потом сразу же. Угу. Угу. То есть на 10 секунд надо застыть в этом ну, положении? Да. да, и потом вначале на 10 секунд уже расслабляться, потом еще раз так, такой повторить, только уже потом на 5 минут, и угу. потом уже на... Прям мгновенно. Ага, понятно, хорошо, очень интересно. А кроме подобной гимнастики, что еще делаете? Вы пьете воду перед тем, как читаете? Ну да. Или это не нужно? Ну да. У меня очень, это вот, когда я читаю, даже если просто а, читаю просто если текст, то у меня очень часто бывает, что рот а, засыхает. Конечно. Сухость, вот, конечно. Да. Обязательно нужно пить воду. Так. С этим разобрались. Очень интересно. Спасибо. Тогда еще один вопрос по поводу заучивания текстов наизусть. Вот вы сейчас читали прозу, и вы mm. ее знаете наизусть. Да. Да. Как вам удается развивать память? Ну, память лично у меня с детства была. Я, знаете, как появилась у меня вообще эта карьера? Я болел. Мне лет семь было. Я болел, вот еще и началось это с рассказа танкиста. Я болел. Мама сказала, давай-ка это выучим. Дала мне текст, я прочитал несколько раз, потом обратно пошел играть, под подушку занять. Ну, в общем, занимался своими делами. Потом опять прочитал, прочитал, и вот мама переодела меня. Это какой-то конкурс был для малышей. Я, она меня сняла, и потом, как увидела, что я как-то по-особному рассказывала, отослала моему педагогу по-английскому. Она у меня педагог была, и как раз же она еще и по стихотворение поэтому все а, и она сразу сказала что у меня талант и вот всего этого началось потом меня начали Первое, как я говорил мы меня пригласили и оттуда уже все, все это пошло очень интересно то есть получается что все произошло случайно да никакого умысла то и не было тогда такой вопрос а вы Тексты подбираете, значит, мама помогает, педагог помогает, мы сейчас еще об этом побеседуем. А вы слушаете каких-то других чтецов? Этого сейчас в интернете материала очень много. Или вы считаете, что должно быть личное всегда прочтение, и только я могу почувствовать так, как я могу почувствовать, и мне не надо слушать остальных? Ну, я обычно, если учу, то именно слушаю не остальных, а именно вот какого-то мужика, который вот рассказывает это вот красивое. Которую педагога же... одобряет. Ага. Но это этот человек чтец, то есть он ну читает да, профессионально? Он как бы, да, профессионально читает. Угу. Вот, например, например, я очень что? давно забыл этот текст. Ну, я его первый один раз, ну, тоже так, для мамы именно, на 9 мая. А, «Жди меня». Там я а, вот... Константина Сейманова, да, стихотворение? Да. Угу. «Жди меня, я вернусь», только очень да. жди. Угу. И мама, мама тоже хлопала, как бы, а... <laughs> говорила мне. Как было с этим стихотворением? Вы просто его нашли, вам захотелось сделать приятно маме. Ну, или да. вы слышали, как это кто-то читает в сети? Нет, просто я вот э, про войну там почитал, почитал и нашел это. Но я очень много раз, именно вот, текста вроде бы у меня не было. А я именно вот слушал угу. и запомнил, я хорошо, но сейчас уже забыла. Ну да, понятно. Хотя стихотворение красивое и ну, очень да. даже легкое. Я так понимаю, что у вас очень сильно отвлекается военная тематика. Ну да. Почему? Вам 11 лет, Степан. Мне просто это очень интересно, правда. Когда я был маленький, больше вот для меня вот военная тема была. А вот сейчас у меня больше комедийное что-нибудь uh -huh. такое. Мне и мама, и педагог, и прошлый педагог это говорил. Вот, например... Так, нет, вроде бы не помню. Какое-то стихотворение вот с педагогом мы учили. Давно это было. Нет, что-то не помню. Но уже от военной тематики отошли, ну, да, да, слегка, да. и да. больше комедийному. Так, хорошо. Тогда... А есть вообще какие-то любимые произведения? Ну, То вот есть они вот... опять-таки есть комедийные. То есть одно дело, когда нравится читать, да, а другое дело просто произведения, которые нравится не воспроизводить, возможно, а просто слушать, читать. Что-то есть такое самое любимое? с чем это связано? ну вот именно если читать прозу, как мы -то, то, что я знаю, вот это вот дневник Фоксомиди, это мне вот тоже как было в январе у меня был конкурс в этом году, я это школьный был конкурс, меня записали, вот это вот как раз, Меня это прям вот именно этот проза зацепило, да у меня есть еще вот много очень, я еще mm -hmm. помню три прозы, бы а, третье место сидели «Баттерфляй» и «Как я под партой сидел. Они мне не так нравятся, вот, как дневник «Фокса Это прям вот меня зажгло, когда... Зажгло. Да, прям очень... Ну, правда, зажигательный текст, согласна. Степан, как вы считаете, чтец должен владеть актерским, мастерство, актерским мастерством? Или это на самом деле не про актерство а про то, что внутри тебя? Ну, я думаю, что да. На самом деле я учусь... Должен в... владеть. Ну да, я угу. на самом деле учусь в старшей группе в малом театре. А, и там мы, у нас есть танец и актерское мастерство. Там мы сейчас разыгрываем такой спектакль Маули. А, я играю за волчонка и за крота. Или за Павлина, так я еще и не понял. Но, скорее всего, я за крота играю. А, и там, да, мы проходим какие-то, тоже вот это все, поднятая бумага, маска льва, это все я оттуда узнала. А, это у меня... Ну, в принципе, мне туда очень нравится ходить. И я думаю, что актерское мастерство, это очень важно для читцами. Uh -huh. Давайте тогда так. Сейчас вы нам что-нибудь прочитаете, и мы как раз продолжим про ваше обучение актерскому мастерству. Uh -huh. Почитайте нам какой-нибудь текст, который вы приготовили для нас. Ну, вот, например, «Как я под партой сидел». Прекрасно. «Как я под партой сидел», автор... Виктор Галявкин. Виктор Галявкин. Только к доске отвернулся учитель, а я раз и под парту. Как, думаю, заметит учитель, что меня нет, ужасно, наверное, удивится. Интересно, что он подумает? Будет, наверное, всех расспрашивать, куда я делся. Вот смеху-то будет. Уже урока прошло, а я все сижу. Когда же, когда же, думаю, заметит, что меня нет? А под партой-то трудно сидеть. Вот ты попробуй-ка посиди, когда тебе Сережка ногой в спину тычит. Не могу больше. Не дотерпела я до конца урока. Вылезаю и говорю. Извините, Петр Петрович. А учитель отвечает. Да-да. Что, к доске хочешь? Нет. Извините меня. Я под партой сидел. Да? Ну как там? Под партой-то удобно сидеть. Кстати, ты сегодня сидел очень тихо. Вот так бы всегда на уроках. Здорово. Я знаю, Степан, что вы обучаетесь как раз в театральной студии при малом театре. Да. Как так произошло? Почему студия не в Люберцах при малом театре? И как долго вы там обучаетесь? Расскажите нам, пожалуйста, ну, я про Я там это обучение. обучаюсь уже где-то 4 года. Я лично не помню, но... 4 года? Да. Вам сейчас 11 да. лет? Да. 4 года? Где-то в семье, Да. Или четыре, или три, лично я не помню, но вроде бы три. Счастье я там в старшей группе мы там уже пораз... разыгрываем, как я говорила, спектакль Маугли, но пока не на сцене, а именно для родителей. А... Ну, вот так вот. А пошел я туда, вот как раз меня узнали... Вот э, нашли мне в интернете, я вот э, так как раз рассказывала стихотворение тогда. После рассказа танкиста это случилось? Нет, это было давно, ну, думаю, после вот сказки о рыбаке и рыбке. А. Я лично сейчас ее не помню. А, ну да, они попросили, чтобы я к ним пришел на прослушивание. Я пришел, рассказал рассказ танкиста а, и они сказали вы приняты. И вот я тогда нашел. Какие были эмоции в 7 лет? То есть. Для вас же малый театр в 7 лет. Ну, театр. Ну, малый. Да, да, да. Понятно. Ну, как бы вы ребенок, ну, да? да? Вы не восхищаетесь этим так, как взрослый человек. Ну, Но да. какие-то все равно были эмоции. Ну да. Но я еще и до этого был в одном театре, в театр, детском театре эстрады. Да. А, я после школы, где-то в третьем или во втором классе после школы, летом, а, меня тоже туда пригласили из-за стихов. Я там был за... Ну, у нас там там такой прям большой спектакль был. Я даже уже не помню, про что он там. И там и про Дениску, э, И про мушкетеров. Я лично был мушкетером каким-то, ну, помощником. И тоже там, как бы у нас и не стоял, рассказывал. отрывок какой-то из вот этого вот. Так. Я уже не помню... Ну, сейчас, наверное, сложно уже вспомнить. Ну да. Столько действительно... лет прошло. Да. Угу. И вот а, после этого как раз а, меня увидели и пригласили в Малый Театр. А, и как вот так вот. И теперь вы там учитесь. Да. Продолжая тему Малого Театра, я знаю, что вы брали интервью не у кого-нибудь, а у Юрия Мефодича Соломина. Поделитесь, пожалуйста, с нашими радиослушателями этим прекрасным опытом. Ну, на самом деле... Юлий Мефодич Соломин — это давний мой кумир, и он еще руководителем малого театра как раз. Это, и... я думаю, наши радиослушатели знают точно. Как раз это для меня была такая честь, на самом деле это совсем недавно было. Для меня это была такая честь, что я даже не поверила в начале своим ушам, что мама мне сказала, что я со своей одногруппницей по малому театру, с Мартой Драмашка, она сейчас со мной учится, а, задавали вопросы Никит... а, Юрию Мефодьевичу. Угу. Несерьезный. Напомните нашим радиослушателям, как называется, вдруг они захотят это посмотреть в интернете. Ну да, как называется, называется? несерьезный разговор. Угу. Несерьезный разговор с Юрием Соломиным. Угу. Так вы расскажите, просто какие у вас эмоции переполняли, да? Как это вообще все было? Каким вам показался Юрий Мифодь? Но Юрий Мафотович, он очень добрый, веселый. Я, конечно, и так думаю, но я не думаю, что он прям, хоть он и старый, но он очень добрый, веселый, радостный. Может передать и радость другим, и себе на пол пополнить. У него есть четыре собаки и два кота. Но они сейчас в другом городе, далеко отсюда. Сейчас там с ними его внук занимается. А собаки большие. А, ну... Да и кот-то да, тоже как... у него там не немаленький. А, да. угу. Он прям вот кот, какой-то ручной, а, Юнимофондич спит. А кот, а, когда хочет есть, приходит к нему и начинает ложиться ему на лицо. Что вы испытывали, когда вы разговаривали, ну, с тем человеком, так скажем, которого очень сильно. Возможно, безгранично уважаете. Вы учитесь в театральной студии, при театре, в котором он является художественным руководителем. Что вы испытывали? Я испытывала очень вот, страх такой, но ну, не страх, а волнение. Трепет. трепет ну, да, да? мне трясло, я не чувствовала своих ног, но как-то хоть я это выжил. А... Очень интересно. Я еще знаю об одном интересном факте, что вы... На юбилее Роберта Рождественского рассказывали для Екатерины Рождественской стихотворение, да, я так ну, да. понимаю, это было. Вот, можно нам еще про это рассказать? Это очень интересно. Я лично совсем это не помню, но я тоже испытывала... Но ну, я тогда был очень маленький, смышленный. и я так... Именно я стоя рассказывал, я не помню, или на камеру, или именно в зал. Но я точно помню... Что вот я так размахивала руками, как бы вот про батон, который мы помогаем женщинам. Там я такой хожу и батона два держу. Помню, как это было. Но именно вот атмосфера не помню. Но это было очень как бы страшно, но и грандиозно. Эмоционально. Ну наверное. да. Эмоционально заряжено, наверное, это было очень. Занимаясь театральной студией, Степан, вы хотите стать актером? Ну да, но я пока или не решил, и я хочу или стать кинооператором, или актером. Но когда я был маленьким, я вообще хотел стать пилотом. Но когда я узнала, что пилоты на пенсию идут в чем 40 то я передумал сразу же. Но они же не просто так на пенсию ну идут да. в сорок. 40 Вот, так. Актером каким бы вы хотели стать? Скажем так, какая ваша была бы такая роль мечта в кино? Ну, на самом деле, я больше бы хотела комедийным быть, а, комедийным, и я когда был маленьким, еще хотел вот, ну, после того, как я хотел стать пилотом, я пошел в Малый Театр, потом я хотел стать актером, почему-то мне вот зацепила вот как раз эта вот военная тема, ну, не стихотворение, а уже как бы именно побыть там, на войне. Но мне говорили все, что когда я рассказываю та рассказ «Танкиста», я как будто в этом танке сижу. Я это правда, и... да. Да? Правда, да. Я лично не понимаю, как это возможно, но мне мама говорит, что да. Ощущение какое-то присутствие такое создается, такое что-то очень настоящее, когда слушаешь в вашем прочтении рассказ «Танкиста». Да. Угу. То есть вы будете комедийным актером, ну, то есть хотелось бы. Ну да. А есть какие-то на данный момент отечественный или иностранный актером, которым бы хотелось бы подражать. Пока нет, но вот как раз они уютные. Джимпери. Юдими вот хочу как бы быть похожим на него, он прям мой кумир вообще. Угу. Мечтаю стать как он. Какой? Хорошая мечта. Все дороги открыты, когда тебе 11 лет. Степан, какой у вас есть опыт работы в кино на сегодняшний день? Ну, опыт... Мне мама вечно говорила, что как, как ты можешь смотреть в камеру? Это ж так страшно. Она сама раньше работала а, парикмахерск, в парикмахерской, работала. Ее пригласили в кино, но ну, именно не сниматься, а как бы грим, гримировать. А, когда вот она подъехала в камеру, она так посмотрела и состыла. Вот каменное лицо у нее было. Я, наверное, так испугалась. Наверное, сейчас она, когда я пойду домой, она меня отругает за это. Но все, ну. Равно... <сёк> <сёк> так, а какие есть сейчас опыты в кино-то? В кино? А, ну, лично а, я не боюсь камеры. Мне это все говорят. <сёк> а, могу. А вот тогда о небоязни камеры поговорим а не боязнь камеры. Вы принимали участие, я знаю, в телепередаче, проще простого. Да. И еще у вас был опыт на детском радио. Да. Вы расскажите, пожалуйста, об этом, это же очень интересно. Мало, я думаю, детей в одиннадцать лет принимали участие? Ну, это было мне... Когда я участвовала в, на карусели, вот в этом... Я Мне было восемь или девять. вроде бы 9. Это снимали все в январе. О, да. А про детское радио я, я на самом деле там был ведущим новостей. и... Раска... Что вы рассказывали? О чем? Так, а о чем? Так, во-первых, о погоде, о новостях детских. И какие конкурсы сейчас идут. Ну, как, в том числе и стихотворение, и танец, танцы, и все такое. Какой больше опыт понравился? Телека или родийный? Больше телека. Почему? Картина важна? Что? Ну да, мне. Или вот нравится. эта вся движуха больше нравится. Ведь на радио меньше движения, чем на телевидении. На самом деле на, на телевидении мне и то, и то нравится. И мне больше нравится, когда меня видят, а не слушают. Так. Мне лично кажется, что как-то я не очень хорошо рассказываю, но все говорят, что Нет, я. Нет, очень ну, хорошо. Да. Очень, очень здорово. Очень приятно слушать. Говоря о том, если мы остановились на том, что очень приятно слушать. Может быть, мы вас еще немножечко послушаем. Сейчас я почитаю третье место в стиле Баттерфляй. Угу. Кто автор? А, Виктор Драгунский. Виктор Драгунский. Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. А особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле Баттерфляй. И что я сейчас расскажу об этом папе. Он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди...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 Заплыв на 25 метров в стиле баттерфляй, сказал я. Папа сказал, ну и как? Третье место, сказал я. Папа прямо весь расцвел. Ну да, сказал он. Вот здорово. Он отложил стону газету. Молодчина. Я так и знала, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало. Ну, а кто же первое занял? Я ответил, первое место папа занял Вовка.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 А четвертое место никто не занял, папа. Он очень удивился. Это как же? Мы все третье место заняли. И я, и Мишка, и Толька, и Кимка. Все-все. Ловко первое, Реже лягушонок второе. А мы остальные восемнадцать человек. Мы заняли третье место. Так инструктор сказал. Папа сказал. Ах, вот оно что. Ну, все понятно. И он снова уткнулся в газеты. А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение. Очень классный текст. Степан, в вашем прочтении. Вместо будильника бы такое. Это очень здорово. Прям поднимает настроение и заряжает. Очень позитивно. Чем вы занимаетесь, помимо того, что занимаетесь в театральной студии и делаете уроки? Ну, я предпочитаю заниматься спортом, это как бы мое хобби больше. Каким я... спортом? Ну, именно физическим, когда поднимать гантели, там, э, качать мышцы. Угу. И, и я очень люблю с детства именно, вот прямо в один год мне крестный подарил набор лего, я, я плакал, не знал, что как это делать, он мне объяснил, и я начал собирать его вообще фантастически. У меня сейчас такой город получается, в общем, я это очень люблю собирать. Лего город, прям вы там собираете машины, ну, да. дома, то есть прям все по настоящему, ну, да? да, только из Лего. Ну да. Так, а спорт это какой спорт? Это вы же вроде занимаетесь рукопашным боем, куда? Ну да, я занимался, но сейчас прекратил, потому что у меня вот сейчас очень много вот театра почти. А нагрузка большая? Ну да, большая нагрузка. Нагрузка, но я думаю, что скоро опять начну. А как вы считаете, вообще актер профессиональный сегодняшнего дня, то есть актер современности, он должен заниматься спортом? Или это не обязательно условие? Ну, я думаю, да, потому что некоторые бывают некоторые бывают э, сцены или требующие физической ну, да, подготовки, да? Да. да. Угу. Поэтому современный актер должен. А что еще должен делать в вашем понимании современный актер? Ну, во-первых, он должен играть, хоть и уметь или не играть, на одном инструменте. Я лично играю на флейте. И, и люблю гитару. Думаю, это будет мой второй инструмент. А долго вы играете на флейте? Уже два года. А на гитаре только начинаете? Ну, на гитаре я еще не играл, он прям мне звучание нравится. Прям вот мой любимый инструмент. То флейте. есть это планы на ближайшее будущее? Ну, да? да, относительно гитары. Хорошие у вас планы. Так, а зачем? Актеру нужно играть на музыкальном инструменте, он же там в кино снимается. Ну, бывают же такие сцены, где нужно вот. Там же, во-первых, больше денег дают, когда актер что-нибудь знает, знает и больше умеет. Больше умеет, да. Угу. Хорошо. То есть профессия актера вам очень нравится, я так да. смотрю. Хорошо. Во всех смыслах причем. И как-то у вас так это гармонично, да, уживается вот это вот рукопашная бойка, до, флейта, гитара, mm -hmm. чтение понравившихся вам текстов, постройки из лего. Это у вас прям все уживается гармонично, mm -hmm. ничего не спорят друг с другом. Какие у нас разносторонние гости, правда? Итак, сегодня в нашей студии, в нашей рубрике «Новой люберцы-дети» был Степан Ураев. Большое ему Спасибо что нашел время и пришел к нам в студию. Спасибо вам, Степан. Ну, спасибо. Именно такие дети живут в нашем городском округе Люберцы. Наши дети это наше будущее. Всегда помните об этом. До свидания, уважаемые радиослушатели. До свидания. До свидания.